Запад, да? Привет всем, мы находимся в Нескучном саду yeah. на yeah. тренировке yeah. So команды so Patriots. Нас, that нас that сегодня right. раз, that's and that's and that's that's that's that's и два, и три. Нас that's сегодня that's всего that's трое. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Почему? Потому что that's погода в Москве замечательная, плюс три. Поэтому зачем тратить выходной свой день на тренировку, когда можно отдохнуть? но ну, нет вот там кто то еще вдалеке идет колян колян вместе с кем то идет так что на будет больше Сегодня второй день турбоблок и я не буду делать турбоблок как вы уже поняли я буду делать отжимашки покажу вам чем мы занимаемся на тренировке как вот выглядит часть или наверное не знаю пойдем мы до тысячи лет как выглядит вот это вот 1000 отжиманий которые мы делаем начну со своих любимых отжиманий с ногами на возвышенности начну с них Сделаю 5, может быть 6 подходов по 40 повторений с отдыхом в 3 минуты. Четко. Вот. 3 минутки и новый подход. Вот. Ну, а сейчас пока разомнусь и мы еще немножко подождем. Может кто-то появится. Может быть. Так, второе упражнение. Это каскад турников. Вот у нас есть такие три турничка. Три турничка, низкий средний. И высокий. Будет три круга. Первый круг делается 10 от пола, 10 нижний перекладывание, 10 средний, 10 высокая. Это все отжимание 10 от пола. Второй круг тоже самое, как и по 15, третьем круге то же самое по 20. И если вам покажется в какой-то момент, когда вы смотрите это видео, что отжимания от верхней перекладины это легко, то что, мол, бы высокое, высокая, то два важных замечания. Во-первых, вы делаете их максимально быстро, старайтесь разгибать руки максимально быстро. Во-вторых, просто попробуйте эту систему. Просто вот попробуйте ее сначала, а потом будете что-то говорить на тему того, что она легкая или не такая легкая. А я сейчас через пару минут покажу первый круг, как он выглядит. Хочу, делать, хочу. В общем, третье там упражнение Что? что, что было там написано Написано, что она включается Поскольку я забыл записать свою сотку, как-то вот отжиманий Закрутился и не записал То вот у нас есть Саня Саня еще не сделал свою сотку последнюю я не Поэтому. Что, я ну вот я сделал как Саня, только меньше Я сделал 100, а он сделал 125 5, 125 ну, в любом случае это я подход. вот это запишу Это третий, третий подход. подход Так что, ребят, пробуйте. Да, это уже в сумме у них идет на 900 отжиманий Общий счет Погнали, давай Мы, Саня, молодец, ребят, вот я также так бодренько сделал свою соточку, но не записал, к сожалению. Вот. И затем еще идут глубокие отжимания на столбах. Возможно, вы видели в одном из предыдущих видео. Вот на этих столбах. Вы сначала опускаетесь вниз, там делаете паузу 10 секунд. И затем делаете 5 отжиманий. И снова пауза 10 секунд в нижней точке, еще 5. И таким образом вам всем надо набрать 25. Вот, и на сегодня у меня получилось таким образом всего этого 850 повторений, 850 отжиманий, я не дошел до 1000 Потому что что у меня на этих сотнях Ну, во-первых, первый раз, когда я сделал две сотни на Даже в упоре, но все равно, блин, это тяжело а, с паузами 20 секунд И что-то как-то плечо у меня чувствуется Когда вот портится техника в повторениях вот Я чувствую, что то в плече не то И если вы чувствуете, что что-то не то, когда вы делаете Не надо делать не надо, забейте. Даже если вы там хотели сделать какое-то количество, но вы понимаете, что что-то не то, не надо, не надо усугублять ситуацию и не надо быть, как бы, заложником своего эго. Ну не сделайте, не сделайте, сделайте в следующий раз. Здоровье, оно важнее, а если вы что-то травмируете, то это будет долго заживать, и вам придется прекратить вообще свои тренировки, что очень глупо будет, согласитесь. В общем, на сегодня все. Видите, у нас сегодня уже осталось сейчас гораздо больше, чем было в начале. Это здорово. И... Увидимся завтра. Будет новая тренировка, я что-нибудь постараюсь придумать. Можно, Пока. Можно, можно. Итак, мы добрались до площадки. Каждый день новая площадка, вы же помните. И сейчас мы находимся на территории... Угадайте, какого Московского государственного Конечно, университета. Это. Да, правильно, на территории того самого Московского государственного университета. Смотрите, какой он красивый. А, не особо видно, ладно, черт. Не. А, и здесь поставили новую современную площадку, чтобы студенты могли заниматься. Собственно, как вы видите, байда. Я про новые да. Такие же вот действия, как там, какой-то фирмы. А, это, кстати, старые хомуты, есть еще новые комната. А, или новые. Новые. У них еще новое покрытие столбов. Да, ноубогая. Как в да. Ростове, как в Красноярском... И этом. у Турников тоже. Как в а, Петрозаводске. Ух, тебя вообще не видно. Вообще ничего не видно. А как я буду показывать что-то, если вы ничего не видите? Ладно, может потом высветлиться на постпродакше как думаешь? Я вот сторону света просто. Да фигня, ничего я не получится. Не в общем, брусья гнутые. Я очень надеюсь потом высветлить это все. Да, я сейчас... Перезвоню тебя потом. Что, такие, с На предплечье чтобы бы сидеть? Это где? Не знаю, не знаю Нет, это для инвалидов, наверное Турники... Кстати, знаешь, что хорошего? Высота хорошая вот этого всего Да, посмотри! Что? Для инвалидов? Да, это чтобы инвалид мог заехать и поотжиматься на брусьях Нет, он сюда заезжает на коляске и здесь отжимается Почему ли может просто так подъехали, вот так вот взяться и подъехались? Потому что кенгуру нужно продавать больше конструкций Понять. специальных для инвалидов ну, Ты еще покритикуй быть. их программу тренировок, которую они нарисовали Даже лучше не смотреть, там такую хрень нарисовали То есть ты хочешь сказать, инвалид приезжает вот сюда, оставляет здесь свою коляску проходит Сначала сюда. он поступает в МГУ Будет, честно. То есть вот такое решение, в принципе, неплохое. Ну, вот то, да. что они используют новую краску для турников, она убогая. Почему? Ну, ты экономишь на краске, но делаешь чехлы. Это не экономишь. А, Макс гордится новой краской. А, она против вандальная. И для столбов она реально против крутая. Против вандальная? Да. То есть, если я сейчас возьму топоры и начну <свечки> ее, то есть... У, у нас <свечки> будет много просмотров, давай. То есть у нас не будет здесь... Ну, а в тачке есть топоры маленький. Погнали! Ты говоришь, разрушал площадку? Еще на территории нет. МГУ. Нет. Почему? Что они нас делают? Отчислили. Сомневаюсь. Хрен с... Хрен с И то есть, если а... я возьму краску, я не смогу то есть, нарисовать. Я не знаю, но О, она более устойчивая пламя, к. Ну вот видел их старые столбы, они все таки обитые, побитые, все такое. Нет. Вот вроде как снова новой этого нет. Понятно. То есть так лето мы увидим в будущем. Не ну не вечная. 5 -тичная. Ну да, пять лет не год, это Ну вот, то есть, вот инвалид, то есть либо по. Ну, может проверить, может покричать. Если бы я тут лег бы и закричал, бы все такие. Вот. Вот, вот, вот одна девушка, которая там идет. Да, она не дотащит мужика. Там двое еще идут. Так, что здесь еще есть? Рукоход, маленькая перек. Вот, вот это вот зачем вот на такой высоте? Для чего? Для инвалидов. Ладно. А им для чего? Мой любимый комплекс, на самом деле. Вот этот вот комплекс, это мой любимый, потому что реально вот такой комплекс и брусья гнутые, и все, двойные. И, и все, да, и у тебя все есть. Это реально самый крутой. Вот прям в квартиру бы его построить. Драконий-то тренишь, флажок-то тренишь, выходы тренишь и брусья. Все, да-да, да. и даже перепрыгнуть через турник Знаете, можешь, как если совсем захочешь. Знаете, вот комплекс? Вот хрень вот и брусь. 400 или 600 кусков без покрытия. Москва такая И дорогая. Еще покрытие. Да. Покрытие, дорогое. Ладно. Все. Вот такая Здесь вот площадка сегодня. Вот, вот тут продумано для него. Здесь продумано, вот, да. Прилится. А такое... В коляску. Все. Вот тут что? Ну то... коляска там. Он на веревке ее держит. А, а ч, он привязался? Он идет, а открывает. Я сейчас этот видос может собрать минусы за наши шутки. Да, я знаю, Самое смешное вырезать. <свят> Написать, что мы вырезали кучу шуток про инвалидов. Да, простите, так Там ничего не видно. Ну, в общем, бред это. Брусья бред. Они должны были тогда спуском сделать. Да. И ездящую хрень. Который... Он ставит туда коляску... А ну, она да. За ним. Больше ничего не хочешь. Что бы те сделали. Боже, а хрена иногда они делают бруси для инвалидов, если они ни хрена не для инвалидов. So sad. Уроды. Издеваются да, вообще. Издевают. Ужас. Ладно, погнали. Все, на сегодня все, увидимся завтра, пока. Инга. Единственное, зачем сюда можно поступать, так, садиться такой.